Привет, друзья! И я с очень хорошей новостью из клиники 32. С 25 июня распоряжением главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу разрешен плановый стоматологический прием. А это значит, что мы с вами, начиная с завтрашнего дня, вновь встречаемся для проведения профессиональной гигиены, для проведения профилактических осмотров, для дональтического лечения, для лечения кариеса у взрослых и детей, для протезирования, для имплантации, для всего того, чем мы занимались до того, как были введены ограничения на наш прием. И несмотря на то, что ограничения сняты, все точно так же сохраняется режим усиленной защиты врачей и пациентов в клинике. Мы точно так же просим вас приходить в клинику 32 в защитных масках и перчатках. Все точно так же на всей территории клиники работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Везде доступны средства для дезинфекции кожи рук. И все так же персонал находится в защитных костюмах, повышенной противовирусной защиты, в одноразовых защитных костюмах, как тот пример, что вы видите на меня. Все точно так же персонал использует респираторы класса ЭПП-2 и 3 для того, чтобы исключить какую-либо малейшую возможность инфицирования. Поэтому мы ждем вас, начиная с завтрашнего дня. Пожалуйста, звоните, пишите, связывайтесь всеми доступными способами. И мы возвращаемся еще раз к открытию планового приема. До встречи, друзья!